Ну поехали. Первый раз запускаю Little Nightmares 2, это на PlayStation 5. Первая часть видео будет за кадровый голос, но я постараюсь передать свои эмоции максимально, но он потом таким перестанет быть, но вы разницу услышите. просыпание такая же как в первой части начало но графика обалденная слушай о кубик пойдем со мной о как он быстро кидает я привык что в первой части медленно она все уже так быстро клево. вот о как быстро открывает вообще я обалдею просто так мне нравится как персонаж Ай, башку ударился. О, так. Тут нет никого. А то мне заспойлерили, что тут бабайка будет с, с дробашом какой-то чел. Тап кто-то потерял. О, отлично. Он его добыча. Вот кто-то кто за оленями охотится. Он-он. Ага. Ну, полезли что-ли дальше. Ну-ка, запрыгнуть можно? не Ну ладно. Я все пасхалки пытаюсь найти на тапках. Ну тогда пойдем дальше. Что-то пасхалок пока нету. Я просто призы пытаюсь пополучать максимально в них. А, ну-ка, управление какое, ну-ка. Где фонарик-то? Нет фонарика, что ли? Ну, там темно, наверное, где-то будет. О, э, ловушка. Вы думаете, я в неё попадусь? Ну-ка, оба! А. -а. Хреновая ловушка. Но веревка натянута, нормально так было. Чтоб споткнулся. Так, еще одна пещерка. Аккуратненько вылезать буду. Посмотреть, что тут вокруг. Ааа, а, в смысле? А, как тут бежать, я понял. Ладно, тогда дубль два. Значит, надо сразу тут бежать, да? Вот эти бежать во всех хоррорах это было близко прям капец Вешалка, ну то есть это виселица петля традиционная вообще традиционный элемент декораций этих игр и первую часть и он видимо второй тоже да так для меня что ли о спасибо удобно так, а тут что нам надо делать? А, то есть все таки внизу э, не надо было идти. То есть я хотел пойти по неправильному пути, но где-то пасхалку опять же поискать, а пошел по правильному, да? А, опускает Ага. Ага. Понятно. О, ворона. Черный ворон. Пиши отсюда. Фишки чита жрал. Не? Ну, да. Так, а тут что за ловушка? А, ну это походу в меня полетит это бревно. Ну тут тоже легенькая Без него запрыгнуть не могу никак, не? Потом попадусь, пойду что ли, ну, В у вернусь. или вообще что это такое? Не могу никак запрыгнуть, не? Ну ка как она работает а, -а, -а. А, а то есть я по полной сейчас облажался так ну тогда берем тапочек элементарно их хоба О, а certo. вот оно как работает этот ступенька у меня теперь класс уй капканы Ладно. Безобидные, ну, в кавычках, безобидные ловушки закончились. Тот, может, нехилый. Не открыть его надо, чтобы кто-нибудь сюда попался. А о, -о, о, оружие! О -о -о. Вот это круто! Новая механика, в первой части ее не было. Ну куда-то там я не проверил, не проверил ничего. Ничего нет. нет. О! О, еще одна палка. Оружие. Я люблю с оружием быть. Ну-ка, там лайка я тут. Это от капанов, наверное. На них. А, -а, а что тут бить-то? Не понял, зачем мне палка. А! Все, понял просто не видно ладно ну тогда берем палку и хера чем все подряд на пусто на вот А тут просто перепрыгнуть можно полагаю а ну ну это логично Сейчас все перекидаем и на Ну вот все перекидал, тут дальше безопасно. Да и вокруг почти везде, мне кажется, тут безопасно. Ну кроме как. Ага. Сюда-то и не кидал. О, дупло. А, нет, это просто каратывалось. Ну, ладно, ну как мне нравится эта игра. И освещение мой просто. Вот вообще ни разу не пожалел, что начал играть на плойке пятый, а не четвертый. Вообще ни разу. Блин, это же дом этого гада. придется тут тихо, наверное, себя вести, потому что не хочу, чтобы меня пристрелили. Так, что тут у нас? Кухня сделанная всякая штука. Очень хорошее место для пасхалки. Я знаю, конечно, наверное, уже зашкорно звучит, но тем не менее. Я ищу пасхалки. ну к чего вы А, вот. слушай, на сохранение было, значит, это что-то я сделал. Прыгнуть куда-то отсюда. А? Взять что-то. Не знаю. Ну ладно. Ну-ка, обратно. О, может что-то разбить. Это не первая часть зороть не надо. Но обратно-то пойти я всегда могу. Да. Только это ничего не даст. Чайник горячий. Ну взять я его не могу, значит, горячий. Прямо мясо влепался. О, то-то я 7 кило не могу сдвинуть, ну с тяжело. Оба. Надеюсь, сейчас сюда никто не придет, конечно. Так. Аккуратно. Никто ничего не слышал, да? Так, ну-ка, что там? сидит что ли? Что это? Кто это? Похоже на неприятного существа. Пойду отсюда. Ну-ка, а что тут? Ну, как будто что-то это на ну, подсветке что это? Пасхалка. Шлял? Да ну. Можно менять шляпы. Круто. О, я рожу могу свою видеть. Вот тут, по-моему, персонажи рожа одинаковые. Там же зачем запариваться, их не видно все равно. Круто. Я прям теперь местный абориген. <с <с Балдею с этой системой. Но оригинал всегда лучше. Хотя нет, надену лучше эту пока что в ней побегу. Так. Ну пойдем уже. Тут уже все, наверное, осмотрели. А -а -а. Пойдем по основному пути, наверное. Туда можно, туда нельзя. Пойдем тогда туда. А это подвал. Ну, пойдем направо. Мне кажется, мне налево надо. А? Что можно разбить? Нет. Не. Не, секретов там нет. О чем мне тогда? В смысле? Чем мне фигачить? Так а это что на свету лежит как шляпа? Чего шляп что ли? Не, клубок. О, Челик! Ты кто? я тебя спасу вот, подожди а это что? где меня а это как раз обманка на которую я попасть должен был да? отлично что-то нету больше пасхалк ну погнали тогда челика освобождать да я тебя спасу сейчас будем а напугал а да, вот этот Джонни чисто по-моему это отсылка просто давай-ка она обычно лучше сменю в О, классика всегда лучше иди сюда решить убить не пытаюсь тет ни о чем не говорит долго долго он тут Понял? Ну ладно. Пять. По... и сломал. Ну ладно. Ничего нет тоже. Сейчас за ним побегу. Ничего, не, не под столом не, не спрятал тогда побежали за ним стой я ж твой друг подожди о, там же там же кто-то был нет а а это кукла то есть я там крался да все это время о улезла тупик, да? А все? Ай, высоко. Чего все, да? все, да? Попався? Ну Ладно, давай. Кооперация какой-нибудь. Во. Ты подсадишь, что ли? А как? А типа ухватиться? О! Давай. О! Ха-ха! Теперь не убежишь, надеюсь. Нет? Все? О, теперь. Теперь нас двое. Класс. Ну-ка подожди. Я знаешь, что вспомнил? Типа вот так вот красиво, да, сейчас у нас? А.. В настройках есть режим графики Performance. Вот насколько будет лучше на нем. У, По-моему, стало лучше. В графике ух ухудшения типа не заметил. Ну-ка, да. Блин. уж какой. Так, 30 FPS, но в графике я изменений не вижу. Не знаю, как вы. Но я предпочитаю 60 FPS. Кстати, что по управлению. Что-то еще используется? Нет. А, вот треугольничка это позвать. Кол это позвать, а не позвонить. Ну-ка. Эй. Сейчас мы будем теперь 60 FPS играть. Отлично. О! Вдвоем мы хило. Вместе мы можем все двигать. Ну, горы двигать, наверное, не можем, но чемоданы двигать можем. Так, а что тут делать-то? Что-нибудь туда, куда-то, что ли? Выглядит как дырка. А, подсадишь меня. Вот. Я ничего такого. Шляпа. Респект зашлеп мне вниз, видимо, надо. Так, а мне знаешь, что интересно? Всё. вот при таком освещении будет ли заметна разница? Помню особо. Как-то не очень заметно. Ну, типа 30 FPS, да. Ну, я думаю так. Ну, Во-первых, смотри как-то отражается неправильно свет от маски. По-моему, она не пакет, а металлическая очень даже. Это шляпа. А, так вот, я думаю, что у меня такая теория. Режим Beauty, он дает покадровый... Лучшее покадровое качество. Режим pif в котором я все время буду играть. Вообще, даже в любых, я бы сказал. Играх он дает 60 FPS, которые красивее смотрится в динамике. То есть в игре самой по себе. <свят> в руке застрял. Ну вот тут вот я сейчас два скриншота сделаю, по посмотрю потом, смогу ли отличить я бьюти от пеформанса. Сделаю в двух видах. Потом покажу на видео. Так, ну вот это вот. Вроде бы режим Beauty, а вот это режим Performance. Вы видите разницу? Я нет. Но я забыл, если честно, какая из них какая. Так что, может быть, наоборот, если последняя лучше, значит, это должна быть Beauty. Так, достали мы эту штуку а, высоко. О, он сам ставил. Круто. Дай по... А, он крутит. Почему? А, -э -э. оно упадет иначе, да? Ну-ка. Опа. В смысле, спрыгну... А, да, все в порядке. Понесли ключ. О, он не держит ключ! Как круто! Его не надо в руках таскать. Какой класс! Как офигенно! Да я уже собрался держать R2 всю дорогу до замка, как в первой части. А он кладет ее просто в карман. Элементарно. Как же мне нравится эта игра. о о о о о, -о, -о, -о. Вот вас, я знаю, вот за тобой я пойду. Ну-ка, подсади еще раз. Не спрашивай, зачем. Ну-ка. Так, куда ты там? Ага. Опа, догнал. <свят> <свят> О, еще выше полез. Я тоже не заметил, что там проход есть. Ну-ка. Чердак, фига себе. Ну-ка, э, куда? Опять я тебя его не поймал. Ну-ка, открывайся. <свят> Ой. Он ну, в коробку пошел. Ну-ка, ну тут есть что-нибудь? Опять? Э? Тут за этим только гоняться надо. Как-то тебе добраться-то, ну... Это чё за физика рук? Это как делаю? Это птицу изображают. Ладно, я его выгнал оттуда. А теперь отсюда. Это элементарно. Оба. Под куда? А. ха-ди. Ага. Так, теперь. Ну, теперь за ним. Не вижу ни хрена. Это потому, что у меня низкая яркость, или это потому, что тут света нету? Подсвети, куда идти-то? Ты, ты, ты за мной... Так, ты освещаешь? Спасибо. Спасибо. А куда идти-то? Не вижу, где я. А? К тебе? Куда ты? Или куда? Или что делать-то? Ну к тебе залезь-то? А тебе помочь дальше куда-то перебраться, что ли, я вот тут ага. да, Давай. Царь король. Ну-ка. Яркость под прибавлю, что ли. поможет, да. Ага. Довезли короля. Ага. Теперь хоть что-то видно. По крайней мере мне. О, что шляпа что ли? Лети еще один. А, а, а Но ну, мы не дернем за это. Очевидно надо, да? Чуть достань. О, да будет свет. Играем в электриков. А как наверх-то? наверх может отсюда что ли запрыгнуть сюда вообще нет не похоже даже может, знаете что -то? сюда В банку нахрен а он тут ходил да я мог бы его же пути пройти по сути да туда свечу взять не могу не мне продолжает не хватать фонарика в этой игре. То есть кнопка на него есть, а фонарика нету. А, он шел снизу, он не мог запрыгнуть. А я иду сверху, поэтому мне не нужна тележка. Отлично. Класс. Все-таки вот эти вот гномы, они же, ну, по крайней мере, из первой части, если смотреть, типа бездушные, но что-то они очень даже добренькие. О. Натури, шапка. Я теперь могу быть гномиком. Ха! Марик пошел. Пошел, полез куда-то дальше. Не путь, путь ли открыл? Круто, ну-ка. А А! Спокойно. Наверху нет ничего. Нету наверху ничего. Спокойно. Высоко, невысоко. Как-то высоковато. А, нормально. О, оба. И куда мы... Да ну! И тут вышли. Круто. Вот это, да. Вон не переговаривается. Смотри, я гномик. Теперь гномик. Прикольно такого большого размера на папу гнома папа гном мода на лучше все равно эту надену потому что я лучше так буду проходить эх ой Пс, не умер отходишь открывает молодец не, пойдем брато сеструха я не знаю беспол существу какое-то Сейчас не понимаю вообще как к этому обращаться? Чуть-чуть звук. Мне в окно, очевидно, да? Нам По... да Помоги мне, это еще тяжелее. Чем же рюкзак? Ой, портфель. Сют кейс, короче. Ну-ка. Допрыгни, да? Там. Ай. Ну тут по звуку кто-то есть. А вот полежайший живой человек за 10 километров. Ага. Не очень-то добрый. Ну потому, что он не оборачивается, мне можно просто проползти И мы его... Надеюсь, он не повернется выглядит как громкая шняга. Черт, он нас спалил. А! Какого? <связано> Трю... А? А как быть? А куда? Не понял. Так. А, вима. Давай! А? Ладно, видимо, надо все-таки за первую коробку тоже прятаться. Погнал. Не попал. Или что, он в, в заборку, значит, да? Дальше уже по мне. Поэтому. Так, разбил эту. Погнал, погнал, погнал. Еще одна коробка. Ага, коробка наш спаситель. Что, по-моему... Братану на ну, его ну, ну, ну, ну, ну, патроны похрен абсолютно. Так. Спрятались. Типа не догадается, что мы тут. Какой тупой. Он же видел, что мы вниз спустились. Какой кадр красивый. Можно вылезать не наблюдать, да? Почему мне руку даешь? Ведь тебя что ли? О, мы теперь за руку к Класс. Я за руку брать смогу. Так, этот справа. Может сам обратно? Там как-то безопаснее, если честно, знаешь. Так, ну-ка. Сюда не нельзя, не. Да, вообще никак. Ну ладно. Хотя с другой стороны мы ж в эту сторону перлись, значит нам надо направо. И вообще тут в этой игре обычно направо надо. Да открывается не, никак может пасхалка так да? ладно пойдем так тут аккуратно потому что мы очень близко и нас очень слышно ворона тварь я шап двигаться не надо, когда он на нас светит. Потому что куда он светит, туда он смотрит. А когда, знаешь, в реальности вот ты смотришь на вот куда-то и как бы вот что-то сливается, да, вот геконы. они почему сидят? Они сливаются, но не двигаются. Если он пока сливается, будет двигаться, то, собственно, его будет видно тебя, да? Вот, да. И военные же самое, с напиратом лежат, Им нужно не двигаться в общем. Что дальше в дыру, да? Я полагаю, что... Нам надо очень быстро пробежать, пока он не смотрит. Сюда. Погнал, погнал, погнал, погнал, погнал, погнал, погнал, погнал. А? Я говорю, братану нашему вообще плевать. Двоечка эту, там густолка, я так понимаю, в него двоечка прилетела, этой <свят> картечи, дроби и чего угодно вообще. Ну-ка. Прикольно. На скриншот пойдет. Так, что у нас там дальше по плану сюжету? Тут никакого бревна гребаного нету. То у меня фобия этих. Вылазила кожа С тем бревном Поняли А ч, А тут что делать? Че... Тут глубоковато это, Далековато, я тут понимаю, падать, да? Нам на ту сторону надо Так, ну по сути Надо потянуть вот за эту хрень, да? Вот тогда музь восстанавливается. Ну, в такой-то степени. Он может перепрыгнуть. Допустим. А я как? А типа А я как? А я все, да? Кидал его. Э? Эй? Эй! А А-о! Ну-ка. Нихрена я не тут. Как? Так, так я бы без помощи, да, прыгнуть мог бы, наверное, да? Не? Ну, что-то это, по-моему, очень условно Ну ты, похиба, братан, не бросил в беде. Красавчик. Ну-ка, выглядит как место для пасхалки. А там что висит? Ну-ка. ворона. Эй, блин. Не напрыгнул. Дубль два. Теперь уже повыше подзалезу. По по по Куда выше-то? Опа! Во. Выглядит ненадежно. Эм. В смысле? Ладно, баги я искать умею как Марк мог, но.. Эм... Хотя нет, его не переплюнуть. Эм... Ага. Ага. ага что это где ты, ты, ты. ага шляпа очередная желтая какая то И, конечно этому персу желтая шляпа не идет я даже примерять не буду хотя под цвет э, шестой пойдет потому что где-то по моему я видел что он вместе с шестой путешествовать будет ну вот тогда подойдет а сейчас Значит, куда идешь там там там блин. фонарем он на тебя светит куда ты так вообще не боится спалиться просто капец и завидую ай-яй-яй раз Шука, быстро! Прям в ходу прилетело, что-то. Так, пока он перезаряжается. Сюда. Опа. Ну и дура, смотреть, больше ничего будет. А! А, то есть ты знала, что она сломана, да? Мне кажется, что это девочка, если я знаю. То есть... Мне кажется, что это девочка. Во, вот сейчас два выстрела было. По одному. Ой. Ай, а, что, не удержать пытался. Нет, Уру. Под воду спрятать, прикольно. Так, он вроде ушел, попал здесь. А -а -а -а. Ой. А, то есть, в смысле, он нас не будет там преследовать, да? Интересная личность. Поползли дальше, попадет. Синхронно. а вот теперь вам представляется внимание момент когда я все-таки решил что буду записывать и решил включить микрофон таки на плойке но вы разницу услышите потому что микрофон на джойстике все-таки не делали для записи видео а делали скорее либо для голосового чата либо э, просто по приколу или для калочки чтобы был но короче оставляю вас наедине с собой не за кадровым вот включить звук с микрофона надо бы потому что Йоу! Типа... Подожди. Вот. Так вот, я вам скажу, это охренительно! Настолько мне нравится. А я могу бесконечно сидеть? Не могу. Продумано, что я задыхаюсь. Вот, просто. А, или тут... А, тут снизу. Блин! А этот где? А вот. Ааа, хрена попитийский. Ты, ты, ты, я, ты. Мари бесстрашный долго вообще. Ля. Бульбыль, бубль, бубль, -буль -буль -буль -буль карасик. Отлично. Просто на кадре. Просто на выстреле, на паузу нажать. Это вот традиция херорцов перед смертью ставить на паузу. Слушай, я долго под водой тут не могу. Еще капец. Типа у монодыхалки вообще нету прям... капзда. В смысле? Удруг <связывая> <связывая> двоих сразу. Нормально. Короче, когда этот прячется, он походу знает, как, как это себя ведет. В смысле? Да какого? А этому вообще плевать? Челику. Я не знаю, меня этот э, хрен видит очень ясно и четко. Этого хрена вообще опа синхронно. Молодцом. Опа, сердечко. Сердечко это классно. Подожди. И куда там он это самое а ему похрен на дерево шатается 3, 4 5 5 секунд буквально вот прям вот 5 секунд да, у меня графика не самая крутая, потому что стоит на этот. На performance, то есть на 60 FPS. Потому что если 30 FPS, то я не могу играть. Это прям жутко неприятно. Ничего, ну, погнали. Чел. 3, 2, 1. Погнал. Опа. Закрывай, молодец. Давай, давай, давай. Красавчик. На. Ау. Кстати, Он типа из двух сразу стреляет. Или у него обычное ружье. Блин, я анимацию просто смотрел до этого. Блин, так. Да. Вот этот момент там настолько был просто. Блин, я обратно я хочу посмотреть, как это выглядит. я а... конечно, жалко с одной стороны, с другой стороны, ну а Ух, Ну а нефиг. Пытаться угандошить мелких пиздюков. Может прилететь вон обраточка. Ну это так круто! А -а -ай, пойдем. Ой, красиво. Ой, я плавать умею. А я плавать умею? Я плавать не умею. Отлично. У него дыхалки нет. А вот шестая плавать умеет. У всех свои, как бы, да. Вот для этого, видимо ну, нужна деревяшечка ой, красота а, а кто нас везет? а почему нас несет так сильно? шо? ну, очень круто живые О, закопалось Реалистично, кстати Дай руку, дай руку Погнали О, Человек Или от куклы Нельзя. Будешь дружить? А! Ты кто? Что это было? А, можно туда? О, большая локация! Туда можно! Там даже невидимых стен нету. Дверь. Ладно, я тут все посмотрел, что тут можно было. По-моему. Тут, собственно... Вблизи тут, конечно, не невидимая стена, потому что тут камера расположена, типа, но. Блин. Или нет? А, да, вот вот, она вся. Но -мо, как же круто! Кстати, на видео может быть что-то не видно. Потому что у меня телевизор охрененный и... цвет свет передачи. А вот другие экраны не знаю. Экраны, мониторы. Может, в темноте быть не видно, потому что у меня яркость меньше среднего стоит. То есть у меня яркие цвета, они прям, ну, типа лампа. Лампа прям такая лампа. Глаза жжёт, а темнота... А, ладно. Вот он, переход между локациями. Вот она, ноша. Так, исследуем все. Блин, фонарика нету не очень приятно. Какой-то там человек, который... это углы из на телевизор. Не обращайте внимания на музыку в фоне. Но я так офигеваю, продолжаю офигевать от этой игры. Она так красиво сделана. Это просто что-то с чем-то. Вот насколько я... Насколько мне понравилась Little Nightmares 1, которая, казалось бы, ну, типа, ничего особенного. Там даже и графика простяцкая, и... И все. А тут и графика... Такая, что просто закачаешься и... И экшена больше. То есть в первой части там было прям, ну... Не очень много экшена. А здесь, блин... Бар. Эй, есть что выпить? А, идет кухня. Почему барная стойка, но здесь кухня? Little Nightmare серия вообще полна... Не знаю, не противоречий, но... Может под... Нет, не может подсадить. Подсаживает он только в сюжетных местах, я так понимаю. Люди есть? Людей нет. Но это хорошо. Ну, то есть, больших людей нет, если... Маленькие люди есть, я только за. А! Там была дырка. Понимаю. Не знаю, откуда мне надо было знать, что там дырка. Ну, ладно. Вот тут... Вот, вот, вот, вот. Да. Хоба! Братанчик, ща тебя сюда как-нибудь перетащим тоже. Надеюсь. Потому что... а Я сначала не понял просто, что надо делать, поэтому чуть не отпустился, чтобы запрыгнуть на этот. И. На. И. На. <левоев> Хоба Приехали. А, вот что ты мне орешь. Я думаю, че он мне орет? <свист> Фига у тебя аттракцион! <свист> не, хотя на самом деле у меня тоже было весело. Слушай, в реале так? Не, в реале там <свист> такой аттракцион это вообще. И хоба! Фига я прыгнул! Я мог бы и, и сам схватиться, кстати, так прыгать. Не, типа, в сюжетных моментах он так прыгает, что просто, не знаю, чемпион по прыжкам в длину олимпийских позавидует. О, опять повешенная одежда. Ну, кто-то одежду слушает, как бы, ну тут... А может, было дверь прощад? Ай! Это чё, это шестой э -э -э голод, а у меня такая хрень? Чё, чё, чё меня, это самое, его надо вырубить? Его надо чё, чё с ним надо сделать-то? Йоу, как... Как красиво! <скрики> <сстр Blind> Уф! Едите из его кошмара прям место! И я бежать не могу, я ничего делать не могу, я могу только... В замедленном действии вот так бежать и, в принципе, и вся, я ничего не могу. А, нет, приседать могу. В эту игру короче, не стоит играть, когда у тебя голова болит. <с> у меня прям полосочки по этой... ...продолжились. Я тут, мне кажется, за меня испугался, потому что, ну, прикинь, сидит этот... ...чел... Прислонен к челику, и ему явно нехорошо. Ну, типа, представь, сидит твой товарищ, которого. Который тебя спасал, который, ну, типа, явно тебя круче. Ну, как по факту. Хотя. Хотя не уверен, кстати. Ну, короче, в любом случае, сидит твой товарищ, лучший друг, за последние. Не знаю сколько он там сидел В подвале у этого челика. Но прикинь, короче, твой, короче, лучший друг, но пока что, ну, может не лучший, но единственный, короче, друг. И, короче, сидит у телека, и, и ему вот прям вот явно нехорошо. Он, видимо, по -по подошел ко мне, такой типа, чел, ты в порядке. Вот и... меня отбросила, поэтому я вместе с ним отлетел. И я вот только так это вижу. Потому что, ну, типа, реально, представьте, вот представь от его лица, как это выглядит. Это максимально криповый. О, зна... знакомая текстура. Чел, давай покачаемся. Давай покачаемся. Давай покач... покачаемся. Айда ай, ай, сюда. Залезай. Ну, ну не сюда. Ну. Какой ты скучный, ну. Пойдем на качели, так смотри. Ты... -е -Е! Да я тебя покачаю, слышь? Да я тебя. Да я тебя покачаю. Ну... Ну, ну или ты меня покачаю, хуй знает. Ну, ну какой ты скучный-то в конце то концов. Я, конечно понимаешь, что типа сейчас не самое веселое время в нашей жизни, но.. А мы за свою жизнь, может, больше площадки детской не увидим. Начал, мы же мы же типа дети, не? Должны как-то соответствовать. Сюда нельзя, очевидно. Сюда, очевидно, тоже. О, подожди, по подожди, дай гол забью. Есть мячик. А это шапка. Не догадался бы. Дай гол. Нахуй гандбол! блин, мимо! Ты гребаная камера! Я не, не могу, не, не понимаю все время эту перспективу. Понять, что, насколько далеко. Это же просто невозможно. Вот это мне. Вот это похоже на ачивку. Очень. Типа похоже на ачивку, то есть потому, какие были ачивки в. Первую часть, вот этот похоже. О. Может, где ворота? Да. Хм. <звук> а, самолетик. <звук> Блин, кто-то сложил, что он поворачивает. <звук> <звук> <звук> Класс. А что а, а он это взял? Ну ладно, я это возьму. А что ты с кубиком ходишь? Че с ними делать? -то? Чел. Ты нахрен кубик взял? А? Не, ну тут с, с ним что-то надо сделать, я думаю. С этим с кубиком, который он мне... Ой. Что с кубиком ты сделать? Или... Не, там невидимая стена. туда застрять нельзя. Это даже хорошо как-то. Какая, какая интересная... Птица. <к immens> а птица, -а -а -а Что с ним делать-то? Может кто-то туда уже бежит? У меня куда-то кукла улетела в космос. Ну, ладно. Ага. Я лучше выключу. У-у-у. Может, нам двоим надо стать с кубиками? Походу. Кстати, тут свет не вырубается. Кубик, кубик, кубик. Ну, это типа он мне подсказывает, я думаю, что, типа, нам нужен кубик. Куда я его зафинделил? О, мячик. Отлично. Где мой кубик? Да я зафинделил кубик-то свой. -мо. Юла, тут какая-то не юла. Ух ты. Где я? О, куклы. неплохо. а а, а ты его положил? Не понял. Ш что? Залагал? Чем он с кубиком-то ходил? И сюда надо поставить какие-то игрушки, я не знаю. Чё делать-то? Дым. Окно. Отсюда мы пришли. Так. Стамина-то кончается? Думаю, что должна, в принципе, кончаться стамина. Ну, типа, это же стамин она. Если чё не кончается, слышь? Потому что если у шестой стамина прям кончалась критически... Умо она бесконечная стамина, слышь? Отличненько! Ну ладно, возьмем что нибудь Ты тоже что нибудь возьми, не будь бесполезным. Он выбрал быть бесполезным положил, держу в курсе, по-моему, да еще что-нибудь, наверное, я не, я не знаю, я не понимаю, что надо делать, о, дырка, Чтение. да ну открой дверь, либо надо закрыть дверь, не знаю, не уверен, давай, типа, для однообразия принесу тоже куклу, Нет, для этой куклы нельзя взять, его можно, это летающая кукла, какая-то, она у меня все время летает, блин какого черта та же самая причем уже летает который раз между прочим кстати эффект шатания тот же самый вон, на двери по моему сейчас видно было ли просто дверь так закрылась не знаю короче да тут пыльно не кашлей. странно Цвет из глаз вот тапок. Может, тапки? Не знаю, уже... Там дыра в стене, это понятно. А как до нее добраться-то? что с ней делать? Может, тут двигать? Ну, картины, кстати, те же, абсолютно. Возможно, они олицетворяют все части игры, я не знаю. Ну, хотя, с другой стороны, это одна вселенная. Значит, наверное... Что окно раз, да разбить нахрен? Окно нахрен! Окно, говорю. Нахрен. Понял. Ты че, то вот ей прям нехорошо. Ей, ему, ты ты ты, ты, ты, ты, ты, ты, мальчик, девочка, че кто? Бесполое существо. Зачем он брал кубик? Что тут делать? Ладно, я думаю, я сделаю эту нарезку до момента, когда я пойму, что тут надо делать. Невозможно, абсолютно. Перезагрузиться, я не знаю. Перезагружусь, ладно. Возможно, я что-то сломал в этой игре. Возможно. Я как бы не исключаю этого. Вот смотри, сейчас полетит нахрен. И полетело. О, ну вниз полетела нормально. О, а, а взяла что-то, смотри. Видишь? Я что то взял. Она что-то взяла, приперла. Вот, видимо. Не обязательно должен был быть кубик. сюда ставь, понимаешь, сюда. Предмет. Ставь сюда предмет. Дай предмет. Дай предмет. Что ж такое? Она опять взяла предмет И она опять не хочет его отдавать Что ж такое? Какого Маракуя Происходит в этом доме? Почему Я не могу ничего сделать? Почему она Таскает вещь? Шапка Кофта Мне кажется, все сдохли потому, что вещи висят Я не знаю, будет еще Тетка, я так понимаю, с длинной Башкой А их, в смысле Блин, ну Какого.. Больно глазам. Когда я выбегаю с темноты на эту. Ч он таскает? С собой это? Она. Я, я упорно думаю, что это девочка. <свеч> на полбу. Ну, может, кинуть в нее что-нибудь, а хз. быть эти глаза. Кстати, возможно. О, выронила. Нет, дверь просто в, од в одном положении. А вот это было стрёмно. Видели не? И это я уже сдурел. Там тень пробежала. <т Basket> ну конечно. Нет, надо было просто кинуть туда предмет. <проб> я слышу звуки. Я не знаю, то ли я с ума, с ума схожу, то ли что. То ли эта игра меня пугает. Так, тут надо прыгать. Надо попрыгать. Но я пока не хочу. за комната пыток для ребенка? Кстати, тут, мне кажется, наш товарищ мог бы быть. Нанах. На нах. Нанах. На Тимворк. Дайте мне уже фонарик. Я очень плохо вижу. В данный момент по крайней мере дай руку мне за тебя страшно мне реально за него нее вообще плевать очень страшно что он где то потеряется дружище погнали пойдем поможешь спасибо Ути какой крутой уйди молодец я тебя обожаю -то об, об, об, обнимашек никаких нет никаких реакций нет вот вот чего они не добавили чего мне очень не хватает здесь а... Ч... да посюда руку мы мы либо все пройдем, либо сдохнем вместе. Третьего не даю, блядь. Мячик. Блин. Я говорю ему похер на все. вообще. Такой ты вообще. Пом. Ладно, пойдем так, похер. Братан! Братан! Там еще, там челик. Слышь, давай дружить. Нас будет трое. Два дебила это сила, а три дебила так вообще охуенно. Братан! Вот тут можно прятаться, я думаю. Пойдем. По-моему, это ловушка. Уже две, Эй, вы, вы кто вообще, бля! Протишка, пойдем с нами, протан, Нихрена. хрена, а тут что? По-моему, мне сюда не надо было. А у меня надо было пройти в другом месте? Ну ладно. Это опять ловушка. Я даже вижу, какая. Присядь. Легко. Так предсказуемо. Ну, братан, давай дружить. Я тебе... тоже кто-то разрисовал. Не нарисую ни хрена, но... Пойдем. Братанчик. Хочешь выпить? Братан. Набухло. Все, на ловушку не попадает. Он ловушку все знает. Потому что он расставил. Братан, пойдем. Так, все, пойдем. Салян, я тебя так мотыляю, но... Ты что? Ай! не бортаны. Это не братаны были? Угу. Всё таки И они ловушка тут расстают. Я вас захуярю. Я тебя захуярю. Бля. На сука. На мне. Блять. Я вас всё Сука. Ловушка. На на Барь. Блять. На кого блять, уебать? Ебать моего, братана увели. Назад я уже, насколько я помню, не вернусь. Не умею так высоко прыгать. Мне нужен ключ. Где мой братан, который меня за ключом подсадит, а? Тут, походу, это самое злые враги. А вот она, гнида. тут всем заправляет. Точка. А меня не должна увидеть после того, как точку поставит. Прилежные ученики, смотрите, какие. Уа -уа -уа. Братан, спасибо. А это лишь не братаны, точно. Каждый в меру своей ущербности пробит молотком. Башка пробита в меру своей ущербности у каждого быстрее. Сука. Понял? Я так понимаю, что она спряталась за Ну вот это крипово, настолько просто. На дверь хлопнул так понимаю теперь тут можно бегать кстати а я уже надо держать господи у меня все еще флешбеки с первой части что можно ты перенесешь мне камеру ладно я говорю башка пробита в миру ущербности Куда она дальше пойдет? Вот после того челика. Если она пойдет за стойку, то мне капец. Нет, все в порядке. Капец. Так, лишь я типа уже взял, да? Куда мне надо-то? А куда мне надо-то? Извините, конечно, но куда мне надо? Может мне надо у нее за спиной просто пробраться? Все. А я что-то выдумываю. Ну дырка внутрь шкафа это классно придумано, конечно. Но она когда идет, она смотрит в ту сторону. Может мне наверх надо залезть. Да и это мне поможет. Блин. Я отжал крол. Я крол. О, ну, ну, ну, ну, запихнись ты. What? Блин, ну, так въебёт, мало не покажется. Я спрячусь тут пока. Возможно, застойкой надо было. Надо её маршрут понять, чтобы... Ну-ка тоже работа. Они что-то вообще сидят, ленивые. вообще без башки сидит. Сейчас она маршрут полный пройдет, И я пойму, куда, куда мне, собственно, это. Потому что сейчас самое страшное, это то, что я не могу понять, когда мне куда идти. Я еще не могу выпихнуться отсюда. Она не видит, когда я под столом вроде. А сейчас я ее не вижу. По-моему, она подошла к самому первому. Да. Повтор круга пошел. Так, вот сейчас она вот этого пройдет и попей, по это попейдёшь. Кстати, не всем это. Не всех она так ненавидит. Да ⁇ -мо ⁇ -то. Мне кажется, кстати... Тут надо не полиция, не, не, не думаю, что я от неё убежать легко смогу. Ну, и что вообще от нее убежать смогу. Я почти выхода. А когда он там стоит, она в другую сторону смотрит, смотри. Кстати, этого она любит, смотри. Расфигачила и любит. Так, вот я тут посижу пока, если этот подстоль этот челик не против что у него под, под столом сидит какой-то <с earthquake> непонятный чел с пакетом на голове но да <с earthquake> это... Это... Это... Это... это посижу мне кажется он не против <Denmark> прям подпрыгнул смотри анимация прям ахрена по Бля-ха муха. не сюда. Посмотрим на смерть тогда. А, ну, ладно, так можно было. Окей. Где мой дружбан? По-моему, его уже все того решили это тоже уебать или это друг а понял это сумасшедший короче ну как у на нах у в этой школе одной проблемой меньше не знаю, понадобится мне это еще или нет, но... Нет, не понадобится. А, кстати, между прочим, мог бы с ним слиться. Вот такой же додик. Со, со шляпой. треугольный. Чудо-чудо, вот это прям... Кастомизация вот эта мне прям нравится, но я и не пользуюсь. <свы> Хочу сначала в оригинальном виде пройти. Как и первую, кстати, часть я тоже проходил. Там у меня были маски сделал dlc но потом... Ой, ой, ой, ой, что башка полезет? Где-то, короче, тут башка полезет. Ой -ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, башка пипец! Прячемся. Пройти тут я не успею. Кидить! Стюмная шняга! Давай я вот это просто возьму аккуратненько. Не буду палиться. Ага. Вот и все. Вот так вот просто можно не палиться в этой игре. Так. Пасхалочки есть чи нет? Спалочек. Сейчас бегом. Так, от нее где можно спрятаться? Наверное, внизу скорее от нее можно спрятаться, нежели наверху. Потому что, ну, в смысле, наверху тоже можно, потому что она с длинной головой не всегда ходит, но достать и посмотреть она может. То есть, если вот... Длиннорукова хотя бы спрятаться можно было наверху, то есть он туда. Хотя нет, это аналогия, я считаю. Это аналогия, то есть если длинноруки он слышал, все, то... <свистит> то... Это все будет... Ага, она все-таки зубами меня хватает, да? Уф. <свистит> <свистит> <свистит> это было прям один из тех эпичных моментов. Когда? Что? Ладно. Вот Это один из тех эпичных моментов, когда что? Меня там? Меня тут? Вот это ротик. Ну, очень стрёмно. Очень страшно. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Тут, короче... Сначала в эту сторону. Потом в эту сторону. Да етить! Кстати, я смерти избежал. Ну, то есть в Little Nightmares 1 я так избегал во время прохождения без смертей. Ну, чтобы на, этом, на, на золотой приз... Ну, реально обидно, что там платины нету. Но на золотой приз я именно так и проходил. Ага, hiding spot. Сюда не смотрят. Да охренеть! А, все, ушла. Отлично. Все, супер. Тут не бояться, нечего больше, вроде. На мне туда камеру, пожалуйста. Я очень хотел посмотреть, что там, но там, судя по тому, что туда не летит камера, там нету вообще ничего. Ну, да, от слова совсем. Вот. Тут, кажется, можно прятаться. Было бы. Если бы я тут оказался, когда она уходила. Опа! Блин! Ну моего брата нас это того... Может тут реально несколько путей есть. То есть, может, есть путь, где его. <nehmen rubbing> типа, по-моему, там дверь еще одна была. Опять тут кто-то сжег зонт. Кто жжет зонты? Все на.. А, а это книжки. Протест Про... что ли, в школе? блин я так вдруг было вообще приятно. Опа! Шахмат! Не, поставь нами. Судя, это было хорошо. не? Ладно. Либо что-то, что... А вот. А вот. Шахматы. Шахматная. Это в шахматы выиграть. О-о-о-о. А где начало, а где конец? Дожди, дай расстановку пойму. Ага, вот эта та сторона, я белыми играю. А, или это, типа, надо расставить так шляпки, чтобы ему был шах и мат. То есть, вот это должен быть. Ша-ща-ща-ща-ща. Кто королем-то должен быть? Явно не этот. Ну, может быть этот. Да, этот, наверное, королем должен быть. Ну, либо вон тот, в крайнем случае. Вот это либо ладья, либо ферзь, который его, собственно, и убивает. Вот это слон, либо же ферзь. А вот это... Тоже ладья, либо ферзь. То есть, смотри, ладья, слон... Ферзь. А, король. Ладья, слон, король и... Ферзь, наверное. Либо тоже ладья. Если тут ферзь есть, короче, вот то его туда. Прикольно. Вот это мне нравится головоломка. Вот это просто такая бомба. Кто-то выкинул аж сюда. На него разозлился. Выкинул сюда пешку. Я у меня там ладья должна быть? Капец его примотали. Вот это типа, по идее, по идее король. Насколько я помню. Усатый. Это кто? Это что? Это ферзь. А! Ну да, я не могу их перетаскивать, я могу перетаскивать шляпы. Еще так Это что за... А, -а, а! Вот! Там ладья. Вот! Во Выигрышная позиция. Что должно быть? У нас вот здесь ферзь. Там вообще плевать. Тут ладья. Эт, ты. Кстати. Кстати. На нах по башке. Да. Какое. вот тут ферзь. Какой... По-моему, это был... По-моему, это комната для этого... Бля, охренеть, оно прячет в, в карманное измерение. Ну, как, собственно, и во всех играх, тут как бы понятное дело. А, как мы в больнице резко оказались? И что это? Или... А, это столовка. Почему, простите? И там кто-то прям с ума сходит. У кого-то кого там прям бомбит так нормально. кто кто повара рассердил. Ага, тебя надо губать, кварешка. На! Да. Кого еще? А тебя... Я промазал. Ладно. Юсь. У я типа свой. Слышь, маскировка. Уровень болт. не спалили меня эти гандоны Я бежать могу не очень могу етить сеть а кровь тут откуда они шварфоровые Уф. Ладно, мне они совсем безвредные, они сквозь меня проходят сейчас, слава богу. Но капец. Насколько же... Ага. Замаскировался. Блин, можно без шляпы ходить, пожалуйста. Мне очень не нравится ходить в шляпе. Но лицо моно прикольное, но по-моему у них у всех лица одинаковые. Где вот это тут прикольно реально? Но местная шляпа это вот это. Я. Yeah. Мячик. Ладно. Традиционная лучше всего. Так. И сюда надо что-то кинуть. Тут... Как назло, кинуть нечего. Ну то да, есть в кнопку можно что-то кинуть. Сейчас тут кинуть нечего. Чу. Поэтому я полезу э -э, куда-то. Если не удается куда, -то. если нечего кинуть, а вот правильно кину мозг. Как далеко он летел О, лифт. Отлично Красиво Блин, ну настолько более ловкий Мозги Натуральные Помозговал, чтобы дверь открыть она слышала открытие двери. у Учительница биологии, смотри. Не, в натуре. Чулка биологии. Так, это промежуточный. Промежуточная нычка. или нож даже не знаю что страшнее не уверен она еще вернется сюда или нет вернется или нет он дает лишь два идет Сохранение, это хорошо. Да едить, ну пропихни с дверь. Что такое тут? Невозможно. Ага, чем мне тут делать? Мне тут где идти? Тут где краса Идти ползти Ну типа видимо Ага Ну типа видимо Сверху, но Сверху С... Сверху Как я мягко приземлился Мне надо где-то пошуметь, чтобы она оттуда ушла. Но она меня увидела. Но под столом она меня не, не может достать. Хорошо. А, под столом я просто бегать могу. Хм. А, эксперимент. Под этим столом. А, она просто не видела, как я спрятался. Я не знаю, закономерности ли это или... Но вот тут она меня точно достанет. Да? Ух, -о. <свист> У -у -у. Вот это стр ⁇ Вот это было стр ⁇ мно. <свист> слышно? <свист> Бегу, слышно? Слышно? Вс ⁇ как? Да, под, под. Вниз не можно было. повернется, отвернется чуть-чуть меньше, чем на то время, чтобы я добежал до, до второй ограды. Угу. А вот там уже, поскольку я прыгну, надо. Бежать. Ага. Ну не так бежать. Не сюда бежать, а прятаться. Ля, тварь. Так. А, могу по стелсу. Все-таки. Все-таки это по стелсу проходится. Все. Я, оказывается, тихо очень прыгаю. лестница. А там чё А что тут? А тут. В принципе, ничего особенного. Не, видимо, я не могу сохранить своего другана, потому что тут я с ним хрен бы прошел, что. Кому врезать? Ладно, можно было и не врезать никому. Дурында. Ой, я дурашка. А просто... оба. Что-то оно... не не, не. Одному. Кто еще? На в глаз. Кому еще? Дать. Изюлей. Ты не можешь мне бежать на будет сейчас. Ага. На. На. промазал. Я говорю, тут. Я не знаю, какая тут проблема, не знаю, может, вам не проблема, но у меня очень большие, что в первой, что во второй части, очень большая проблема с перспективой. Я не понимаю, что близко, а что далеко. Поэтому вам не могу размахнуться нормально. Он не бьет-то? же уже восстановил, вся. он не бьет? Попробуем еще раз. Что поделать, как бы. А, -а, -а, -а! На! тут я нападаю. На. В смысле? Вот, вот вот опять. Вот что это такое? Почему? Я не тянулся. О, кстати, когда нажимаю кнопку спринта, отдаляется камера леганца. Ты легкая. Ты ложный. Но тоже предсказуемый. Ты. Н не дурьманься. Ты тоже уйди. А вот это было похоже на ловушку сейчас. И вот это похоже на ловушку. А эта ловушка и есть. Я думал, она в другом месте. Не говори, что стоит. все Не оттуда же. Отлично. Ну, видимо, раз мне ее дали, значит она еще понадобится. Примотали, да? На ам. Тебя может поймать? А? Может тебя подстелить что-нибудь. Дружок, ты же головой вниз шарахнешься. Ам. Человек, ты нормально? Ты в порядке? Братан? Братишка? Я так и не понял, это братишка или сестрица. Ну, типа, ты мальчуган или девчонка? хороший все по, по, пойдем Тима хороший я всех ради тебя Я ради я ради тебя ой всех расхерачил тут всю школу Ну не кстати А, о кстати, за исключением этого За исключением Тех, от кого я спрятался. Тихо. Тихо. Это было опасно. Опа. Выглядит как ачивка. ачивка. короче что-то очивнулась видишь там значок сохранения был значит значит очивка есть я не знаю что она мне не высветилась но а может потому что да нет вроде нет особо записи хочу хочу. и уведомления да я не знаю, почему оно не приходит. Вот. Теперь должно показываться. Будет. Ну, уже поздно, конечно, но... Но ачивка была. Ачивка была, если что. Называется «Монотонно». Если в этой, в первой части, кстати, сохранили эту традицию, что побегать по пианино влево-вправо — это ачивка будет традиция теперь в каждой части а это система блоков тогда нормально да Но неподвижный блок все равно ой мы эмп разбер... там пианино веревка оторвалась как она играет после этого Левый, правый, левый. Надо вместе прыгать. Ай. Ай! Я... А я... я не успел упасть. Отлично. Мне кажется, тут тоже на скорость, типа. Ой, больно слушать. О. Плохой? Да, плохой. Да. Он слишком бодрый, чтобы быть хорошим. Подсадишь, под, под, подсадишь что ли? Правильно, давай я пойду. Ты, ты, ты что-то не, не могёшь ничего. Что-то неудачник. Уф. ты хороший <звы> ты плохая блин какая командная работа блин почему нету это вот нет мультиплеера был так, так клево вообще. Реально. То есть проходить будет вот так вдвоем. Ну, правда, вот тут, тут в одном месте он полностью потерян был. Там где-то далеко есть это самое, да? Кувалда? Могу проще. Это все намного проще делается, чем бежиться до той кувалды и пытается это все намного проще, сразу хоба и все. Хватай эту, хватай тоже, а он оружие, Оружием пользоваться не умеет, как и это, как, как и шестая. Я не а это урок музыки. А это урок музыки. Да, Прикольно музыка. На ютубе где это постить, конечно, не буду, потому что музыка копирает. Хотя... Не, ну да. Либо в Яндекс куда-нибудь... Не знаю, Яндекс копирает и площадь нет. куда-нибудь на какой-нибудь, короче, сторонний сайт, потому что... О, давай. Мне кажется, это мальчик. Ой. Я я, я, я соскользнул. Я один, кстати, это открыть не могу, если что. А, это надо было, чтоб он залез? Окей. Мне кажется, мальчуган реально, то есть я буду к нему обращаться на он. Буду использовать... ...такое название. Ага, это все таки это чётенько играет. она играет все делать. Красиво играет, однако. Надо отдать ей должное. Потому что играет, она красиво. Она пишет песню. Она пишет песню. красиво, кстати. Красивую песню пишет. играет Еще раз начнет играть я проверю свою теорию насчет того что я не могу сюда забраться пока на играет я как угодно могу шуметь ну сейчас тогда тогда следующего тоже ждем следующего следующего проигра ну да у нее за спиной. И я подожду лучше, знаешь, чем, чем еще раз проходить. Я, конечно, уверен, что тут время идеально рассчитано. Или почти идеально, чтобы тащить эту херню на Слушай, Все, дальше можно. Это... А вот у вас вентиляция. Вот, а вот, вот, Я у м, она, по-моему, Давай, Кажется, бесконечно длинная башка, кстати. чё братан, в порядке? Рай. Right. Братан, в порядке. Тебе холодно, наверное, да? Нет. Ну мне тоже холодно, пойдем. Ну, валим отсюда нахрен. Из-за -из -из этой шараги. детский сад. На детский сад больше похоже, если честно. Блин, а это что за мост? Кто такие мосты делает? ё Что это за мир? Слушай, я не знаю, он философский, чи не философский. Это по -по под текст какой-то у этой игры, у, -у, -у обоих. Ну, эти типа, философские типа, образы... Тут сюжет писан образами, я так понимаю. То есть, основная линия, как бы, сюжета не вот то, что происходит на самом деле, а, а, а нахрен я сюда забрался. Не основная линия, как бы, сюжета, а то, что под ним подразумевается. То есть, не то, что прям реально происходит, а... Мне надо наверх то что реально происходит а что подразумевается то есть невозможно это как бы реально происходит но херу пойми какой-то ремонт еще там. мне тоже холодно вот это самое хоть ёжица. Куда это катить? Ну, то есть, наверх я забраться. Вот туда не могу, естественно. Этот почему-то сюда не залезает. Чел. Уи, так он весело спрыгнул. Шляпа. Шляпа. Я я сказал шляпа. Да это шляпа. Ты да шляпу. Ну блин, ну, ну и ты же мод, конечно. Сохранение. А, чё за, ч не неочевка вроде? С чего тут сохранение? Ладно. Как будто что-то произошло. Может это пере... А это переход между локациями, наверное, вот этими. Да, скорее всего. Слева направо, справа налево. Эм, что здесь, собственно, делать? Может это выдвинуть отсюда? Помоги! Че? Это не бесполезно, что здесь. Так. Будем опять думать. Головоломки, чьи не головоломки, а подумать надо. Но вот там темно вообще ни хрена не видно тоже. Mm. Камень мне вряд ли поможет его даже взять. Ну, потому что он тяжеленный Кусок бетона, типа, ну. Так, этот залазит на телек. Если я залажу туда, он залазит на телек. Что мне дает то, что он залазит на телек? Ничего мне это, в принципе, не дает. А мне куда залазить? Окей, он сли. Он слез с телека. Он умеет залазить и слезать. Сейчас что-нибудь, наверное, очевидно тоже будет, но. Или просто у меня залагало и оно должно на самом деле запрыгиваться. Ну туда наверх я запрыгнуть не могу. Правая, в принципе, тоже как-то не это. А, правая. -а -а. э -э -э. Помогай толкать. Нема, надо в крышку захлопнуть просто и все. Бам. И все. И поехали. Вот, видимо, да, камушка. И хватит. Ну, то есть я тут, по-моему, залез мок, а он нет. Давай. Ай, да за мной. Ой. Наверное. Подожди, эм. может, нам еще попадут а, туда? Следонца. Нет, вообще не, не вились. Ну, значит, мы лохи. Да. Я лох. Просто. Давай сюда. О, молодец. Хотел руку. Дать. Нет, ладно. Ну да пусть меня льется, это не очень приятно, но пойдет. Здесь больше. О, опять ты. Не шляпка, случай. Где можно кораблик запустить? Можно зафиндилить только куда-нибудь. плывет, не? Хм. Я не могу пустить никуда. Тручайков нету особо. Ну ладно. Значит, будет стоять. Он, мне кажется, тут в принципе... Где шестая? Ты ее плащ. Где она? шестая и есть да ты что издеваешься это это все-таки она была да ты что да я охренела да ты что да ты че О! это шестая была Смотри, она пободрее начала бегать. Бля, в плаще. Охренеть. Ты есть, шестая. Да ну. А где ты ела? Тебе ж нужно поесть. Ты ж голодная, как тварь. Вообще меня сожрет, блядь. Я тебя боюсь. Иди, иди отсюда. Ну хотя ты меня подсаживай, с другой стороны, ладно. Пока что живи. Ну, сука, сейчас она меня сожрет, я аж охренею от жизни. Она ж тварь. Что я вот... Слушай, у меня небольшой спойлер такой есть в наличии в голове, что Винди ее проходил. Я само прохождение не смотрел, но он первую часть проходил после первой. Я начал смотреть прохождение первой части и понял, что там будут спойлеры второй. По его словам, мы же знаем, что шестая это такая тварь со второй части. Я подумал, блин, я, конечно, по первой части понял, что она, ну, типа такая сия. Но, блин, я вот надеюсь, что она меня не сожрет. Потому что... Она такая голодная в первой части была, что это капец. Ну, ну а концовка второй части, кстати, не подразумевала никакого продолжения, поэтому мне кажется, это приквел. А куда делся Мона после этого? Я не знаю, Мона это Закид, ну то есть, который взял Сишки или нет. Ну, но... а, -мо. -а. Ч-то куплю. И ну ладно, пока она мне помогает, в принципе, я и сим симпатизирую, но, бляха. Учитывая. Ч, помочь туда? И не умею руку давать. То есть традиционная подсадка, знаешь, вот этот вот типа один подсаживает снизу, другой сверху руку тянет. А вот тут это так не работает. Почему-то, кстати. Потому что тут можно было бы намного проще нам вдвоем перекинуться. Но один я тут не пройду. А, слушай, блин. Вот, вот это дико неприятно. Либо Мона умрет, а шестая останется, поэтому она такая тварь, потому что, типа, психическая травма. Но блин. Кстати, а первая часть началась, типа, с... как будто приквел должен быть. Так что я думаю, что это приквел все таки Ну, типа, по факту. Ух ты, ни хрена я полетел. Так, нет, подожди, подожди, подожди. подожди. Но Моно он прям что-то знает. И я думаю, что если будет третья часть, то это будет приквел второй. Ну, если вторая, это приквел первый, конечно. Потому что если они не особо взаимосвязаны либо это вообще сиквел ну если это сиквел кстати у меня тогда есть вопрос э, как шестая тут оказалась вообще о а это что за приз а это что за приз приз голод больше никого никого не осталось выполняется Каждый кошмар заканчивается 40%, далеко впереди <.【CA> 37% это шляпа, видимо. Ну-ка, официально... Э -э -э -э. Ну-ка, лучшие дни нашей короткой и ужасной жизни. Не говори мне, что дальше, мы опять, сука, разлучимся, либо она меня сожрет. Ой. Не так это вот не говорите мне что она меня сожрет у а меня потом опять за шестую надо будет играть потому что вон он типа ну суперкрут мне очень нравится его управление шестая она реально медлительная прям медлительная Умереть шестая не может ой спасибо тебе большое как тебя обнять, приподнять? Капец она ловкая, слышь, спидран. Реально как будто я в онлайн играю сейчас. То есть онлайн, конечно, меня дружбан ждать бы вот так не ждал, но слушай. Блин, насколько уже мне нравится. Просто... А, -а, а Как мне это нравится. Садись. Ага, фьюз. Фьюз, это я знаю. Что-то опять руки чел. Кто-то еще будет. Я вот, кстати, других врагов не знаю. Может, пожалуй там это нужно вставить um, что там ага ой ой ой ой ой ой ой отличная работа Отличная работа, партнер. Отличная работа. Прекрасно. Просто... Как темно! Фонарик! Это мне надо. Нажмите кружок, чтобы юзать фонарик. Шестая, а ты где зажигалку найдешь? М? У тебя же зажигалка будет. Да, и, кстати, у нее зажигалки нет. Еще почему это приквел? Ну, типа, я уверен, что это пик. Ну, то есть, события до первой части. Ну, так круто! Хотя мне зажигалка, если честно, нравится, кажется, больше. Потому что фонарик это... Ой. Вот это место мне, по-моему, не, на... не нравится. Это более хоррорное место. Ой. Не на свету. Не быть на свету. Ел. это басхалки пасхалки такие как угу. прикольно выглядит я же сфоткал не свечу она <смех> слушай прикольно правильно они в, темно... они в темноте что чё... в темноте если типа фонариком светит это... даже не то что не очень приятно это очень очень неприятно кого нужно не ценить все время начу как уебать порезать игра такая это же вообще мне нужна шляпа, опять. Хочу шляпу. но ну, вот давно шляп не было. Подожди, где, где шляпа? Я же снадобничья шляпник Мне нужна шляпа. Теперь сюда приближается камера, значит что-то должно быть. тут что-то есть, то это шляпа. А нет, тут уже пасхалку только что нашли, значит тут может не быть шляпа. Либо шляпа там же где пасхалка. Шляпа, не шляпа. Шляпа, есть шляпа. Есть нога. Отлично. Отличный вариант. Мне нравится, но взять я его не могу. Все, ну, погнали отсюда? Ок, ок отсюда. Блин, я не знаю, как я на четвертой плойке собирался в это играть. Там же график то такая ущербненькая по сравнению с этим У, -у, -у, -у. Может присядешь?